Всем привет дорогие друзья, с вами канал Крипто и вы можете уже понимать из начала данного нашего видео, из названия нашего видео у нас конкурс многие спрашивали о конкурсах, интересовались, наконец то у нас теперь конкурс и спонсор нашего конкурса это проект Time Miner. это очень крутой проект ребята довольно-таки очень щедрые, вместе там с комьюнити, они сделали для нас хороший призовой фонд в общем у нас будет Три основных условия участия в конкурсе. ну давайте я сначала покажу призовой фонд. Мне его любезно выдали. Получается, у нас уже имеется одна монетка. Это у нас будет призовой фонд. В общем, условия конкурса какие у нас? Первое, это подписка на Twitter. Второе, это у нас подписка на телеграм канал. И третье, это надо будет купить токенов минимум. На 10 долларов, то есть от 10 долларов и выше надо будет купить токены. То есть, когда вы все эти условия выполнили, в комментариях ставим плюсик. Это означает, что у вас ваша, скажем так, работа выполнена. И потом, как обычно, по итогу мы запустим стрим в конце конкурса через 2-3 недели, и получается, выберем найдем нашего победителя, который получит одну монетку. А чтобы вы теперь понимали, насколько это серьезно и круто. Одна монетка это, грубо говоря, на данный момент 10 эфира. А 10 эфира это, ну и плюс там курс немного плавает. И также еще будут дивиденды с этой монеты, которые точно так же накапывают, пойдут бонусом. То есть по итогу, когда это все будет подходить к, получается, к итогам конкурса, это будет, наверное, 4, а то, возможно, даже и 5 тысяч долларов. И это, допустим, если не будет меняться курс. А курс, конечно же, взлетит. И одна монетка будет стоить огромных денег. Возможно, там 10 и более тысяч долларов. Поэтому, ребята, конкурс у нас просто бомбезный. Наверное, самый крутой, который у нас все были. С расчетом на будущее. Если, конечно, цена такая будет, как я вам только что сказал. Но даже с такой ценой у нас просто вообще... Это будет мега-хайп. Мы просто взорвем YouTube. И будем на первом месте в тренде, получается, на YouTube в разделе криптовалюта. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал. Ставим лайки. На этом у меня все. Давайте, ребята, всем удачи, всем профита, всем пока.